Ребята, всем привет! А, Наконец-то вот да, да, дожили мы до этого времени, до такого времени, где я буду делать обзор на эффект реверса. А, те, кто не, по не понял, да, что это за эффект, у меня был видеообзор какой-то там, один из первых моих видосов, где а, этот эффект присутствовал. Ну я по-моему там не разбирал даже ничего. Вот в этой песне. Доплыть до того берега, радость моя Одиномолвишь зале! Короче, этот эффект понатыкан вообще во, во всей песне Вот <coughs> Очень просто, все. Главное, я покажу тот способ, которым я не пользуюсь Я пользовался другим, но покажу вот этим Потому что там я пользовался плагином Вот, ну, не у каждого этот плагин и есть, как бы И... Просто, если сейчас, сами знаете, что-то ломаное качаешь, оно может там выдрючиваться, выебываться. Так что, ну, вот этот... Вот эта тема, которую я покажу, она подойдет там и для кубика пятого, для, блядь, везде... В любом кубике, ну, то есть можно это сделать там без какого-либо плагина, кроме реверп. Вот реверп нужен и все. Ну, там можно стандартную взять. Все, у нас есть минус. Записал я тему конкретно для вас, я ничего не выкупал. А простой, блять, минус записал. Почему у меня тут есть что-то уже? Ну, чтобы вы понимали, какую-то картину. Я. Мне нужно кусочек какой-то взять, да, чтобы потом сделать этот эффект. В общем, послушаем, что у нас тут есть, и. Потом выберем какой-то фрагмент, чтобы с ним работать. Ну, вообще, желательно, брат, какие-то, ну, там, протяжки. Можно с любого вообще сделать. Отсюда, блядь, взять вот этот кусочек. Ну, чем он протянутый, да, как бы, вот фрагмент этот вокальный. Ну, тем, я думаю, лучше. Вот, создаем дорожку, внимательно сейчас. Создаем дорожку моно. Ну, я делаю моно. Да, на всякий случай делайте моно, потом всегда можно и перевести в стерео и чего угодно там захуярить. Вот, у нас есть моно. Нет, давайте опустимся вниз. У меня экран очень маленький. Поэтому будем. Ну, я буду работать здесь внизу, чтобы вот не мешаться, не путаться. Все, создаем, а, нет, так, ну, копируем на эту дорожку фрагмент этот. Все, тут без обработки. Я повешаю автотюн. Ну, чтобы он с миксом сливался. Потому что у меня уже здесь все на все тут то есть. Поэтому я повешаю, ну, сюда тюн. Сразу уже, да. Так. Все, есть. Тональность я помню. Все. Аганес. Создаем еще одну дорожку. Все, ну, это чисто, блядь, без обработки. Вот эта дорожка, никуда его пока не суем, не, не тыкаем, блядь, в общую обработку. Все девственно, блядь. Все, создаем еще одну дорожку. Создаю еще одну дорожку. Моно. Все. Создаю групповой канал. Но тоже в моно. Объясню позже почему. В моно. А, вот. Все создали. Угу. После чего вот эту дорожку с вокальной партией, да, я ее отправляю а, на дорожку, ну, и на группу 5, да, групповой канал 5, да, все отправили. Ну, отправляем ее, смотрите. В чем прикол я сам смотрел вот мониторил за вот этот эффект блять нихуя понять не мог там по-английски все и вот ну как-то потом доперло до меня все то есть отправляем в группу которая моно мы должны создать моно но здесь мы отправили через обычное, да там через стерео out здесь мы будем отправлять это через вот эту ячейку стерео in Левый канал, блять, или что это, хуй знает. В общем, просто, просто отправляйте через вот это. Через вот эту, от вот этой ячейки. На группу 5. Вот. Если вы создадите группу в стерео, то здесь у вас не будет группового канала, вот этого, который вы создали. Вот только в моно он тут высветится. Все, У нас это все есть. После чего я нажимаю Ctrl, правая кнопка мыши процесс реверс все это вот вот нам это здесь надо сделать все то есть и она реверсированная она повернулась в обратную сторону то есть блядь, ну понятно видно даже да визуально то что тут все поменялось вот после чего вешаю сюда я вешаю М -м -м, в инсерт, прям какой-нибудь ревер Вообще по какой, ребят, какой вам нравится. Но вы тоже имейте в виду, если у вас уже какой-то там проектик есть, да, готовый, то если вы повешите другой реверб, то он будет как-то, ну, выделяться, то есть чуть, -чуть по-другому звучать. Ну, да насрать вообще, до да глубокой жопы. Я объясню потом, чем можно это компенсировать. Смотрите, вешаем. Я, блядь, повешу стандартный от кубейса, Просто запиздячимся сейчас здесь микс на полный ну так будет для эффекта и бодрее вот заебашим тайм да сам хвост чтобы был длиннючий для эффекта это вообще блять заебись ну, блядь, пусть будет так пойдет главное вот сам смысл и принцип чтобы вы поняли идем дальше все запись здесь вырубаем смотрим чтобы нигде больше ничего не записывалось кроме вот этой дорожки вот вот эту которую мы создали все. И теперь просто нажимаем на запись. Нажимаем на запись. И все, эта дорожка сейчас запишется здесь автоматически. Но держим до талого. Вот еще, еще. Все. То есть, чем вы дольше подержали, тем будет эффект ебея. Смотрите. Что у нас получилось? Вот эту все дорожку можете выкинуть ее нахуй в утиль. Все, она не нужна. Все. У нас есть вот эта дорожка. Смог. Все. Сейчас мы просто нажимаем Ctrl. Процесс. Блять. Ctrl. Правая кнопка мыши. Удерживаем это все. Реверс. Все. Повернули. У нас все. Этот заебатый эффект уже есть. То есть, чем вы дольше запишете, но продержите, тем будет он длиннее. Сам хвост. Все. он сейчас тихий никакущий Блядь, мы его отправляем на обработанную же группу обработанную Да, поставим здесь все чтобы можно было подбит его за 9 вот все смотрим сейчас он громче бы все Круто, есть, да? Прикольно уже, ну, блядь, нормально. Заебись. Э, вот. <клес> Прошу прощения. Э, Что мы дальше сделаем? Все. Как бы, какой у нас здесь ревер? Вот, на самой у нас, как обычно, Lex И пизданем его сюда. Через сенс только уже. Через посыл. Хуяк. Прям, не стесняясь, можно ебошить на всю. Я его на всю почти выкручиваю, как бы, ну... Нормально. Как бы эффект ревера, да, я надо и надо дп ревера. Все, мы размылили, он сейчас, ну, блядь, заебатый такой. Мне нравится. Вот. Все, можно еще добавить дилей, да? Включаем дилей, слушаем. вообще огонь сейчас включим минус и забыли включить ни хера не слышно ни хера не слышно но можно это сделать вот так. Ну, почему я вообще реверс выкинул? Чтобы было круче, еще, одну добавочный, да, и чтобы он как-то сочетался с миксом, потому что ревер мы кинули сюда, ну, другой вообще совершенно. <свес> вот, чем мы сейчас сделаем? Я, наверное, сделаю такую фишку, как мы обычно делаем, да? Эффект застенка, потому что минус громкий сам по себе здесь, и не, не слышно этот эффект. А, где, где где Сюда. То есть это будет как-то, ну, наверное, вот так. Проект. Да. Давай запишем. Проект. Прошу тебя, ты забери меня. Блять, без неё буду снова в кламм. буду снова в план. Ну, ребят, вот, вот и все. Я думаю, блин, доходчиво объяснил. Можно делать э, вот так вообще? Еще дорожку создаем другую. А, делаем... Блять, почти то же самое. Блять, любой фрагмент берем. Давайте вот этот вот, допустим. Да, блять, там вообще еще проще всего тут через плагин. Так. Смотрим, где этот козел. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Где-то, где то где то Не могу найти его уже с как... Вот она. он. У меня демо-версия, поэтому там надо его, блядь, лицензировать, блядь, что-то ключ какой-то хующий, поэтому я им не пользуюсь, и там, кстати, сам тайм, ну, в общем, мало его, то есть там не размахнешься, все, вот мы инверсия выбираем здесь, да, в этой ячейке, пусть это будет ячейками, я буду называть это ячейки, убираем вот эту точечку здесь, Тайминг, видите, у меня тут что-то нажал, бля, затупило, я не могу выставить еще больше тайм. Ну и соответственно вот. Все, ну слышно было, да? Все и что хотите, с ней и делать. Вот и все. Вот, вот, вот все эффекты, все очень просто. Так что пишите, обращайтесь еще что-нибудь, еще какие-то эффекты, не знаю, там тоже само сведение. Но эффекты это эффектами. Основная часть это сведения, ребята. Если не будет сведено, то эффекты не вытянут. Нихуя ваш проект. Поэтому Надо обращать внимание на эффекты. Ой, блять, запиздился сам. На сведение, Да. Иначе. Ну. Иначе все будет хуйня. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, как всегда, все, лайки, там комментируйте. Чо, ничего не так. Что-то еще предложения какие-то без базара сделаем, запилим. Все, до свидания.